Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать, как раскрыть полный список бонусных карт. Ну, для начала, как всегда, мы заходим в свой личный кабинет, выбираем раздел «Купоны и карты». Значит, разделы будут либо вот так располагаться, либо можно заходить еще вот так. Кому как удобнее. Итак, мы заходим в «Купоны и карты». У меня уже карточки активированы, и видим, вот у нас карты. Да? Вы выиграли любое средство для ванной и души со скидкой 40%. Три карты. Я уже их активировала. Доступно 3, активировано 3. Вы выиграли любое средство декоративной косметики. Доступно 2, активировано 2. Просто будете нажимать на кнопочку ⁇ Активировать бонусные карты ⁇ И у вас будут эти карты активированы. Итак, мы вот долистали, да, и видим уже вот карточки у нас, как вроде бы ничего не отражено мне на экране, и внизу слева мы видим такую надпись «Раскрыть весь список доступных карт». И они у нас появляются далее, вот эти все карты. Их обязательно активируйте. Если вы хотите посмотреть весь список активированных карт, Нажимаем наоборот внизу справа, и вам открывается весь список активированных карт. Если вы, допустим, забыли, да, хотите вспомнить что-то для себя. Значит, запоминаем, что самое главное, чтобы открыть весь список карт, которые вам, вам доступны, нам нужно перейти в разделы «Купоны и карты», прокрутить вниз и раскрыть весь список доступных карт. На этом у меня все, дорогие друзья. С вами была Лариса Архипенко. Всем хорошего дня.